Привет, меня зовут Сергей и в данном видео мы разберем инкубатор hd 12 на 12 яиц. Он с функцией авоскопа. очень интересная, уникальная модель и сейчас будем о нем говорить более подробно. Как и другие модели инкубатора HHD, он идет в пенопластовом упаковочном кожухе. То есть данный, данный пенопласт послужит вам в качестве, ну, естественно, защиты от механических повреждений во время транспортировки, так и будет вам полезен при процессе инкубации. То есть, как вы видите, тут есть такие отверстия, прорези, которые соответствуют как бы смотровому окну, соответствуют блоку управления. То есть, в принципе, можно... Вот в таком виде и производите процесс инкубации. Ну, Кто хочет, он, он поможет вам при отключении электроэнергии сохранить тепло внутри инкубатора. Так, С чего состоит инкубатор? Он состоит из верхней крышки, в которой расположен блок управления, в которой расположен авоскоп на одно яйцо и в которой расположен датчик температуры, Датчик температуры и вот датчик температуры. Вот здесь вот мотор расположен. Вот здесь вот у нас дисплей, авоскоп, клавиша включения авоскопа и управление терморегулятором. Инструкция на русском и английском будет. Кабель электросети. Вот такая вот насадка, она одевается сверху на шкив электродвигателя. Сверху на шкив вот таким вот образом одевается. Сейчас одену ее. Вот, и соединяется вот с таким лоточком. То есть этот лоточек интересен чем? Тем, что у него есть такие ребра. Внутри которых вставляется вот эта вот разделительная пластина. Меняя расстояние между пластинами, вы подбираете нужное расстояние для инкубации, скажем, гусиных, утиных, перепелиных яиц. То есть вот таким образом меньше, больше делаете, и потом вот этот электродвигатель он будет зацеплен вот в этом месте зацеплен с лотком и будете его так двигать по нижней сетке. Вот нижняя сетка, вот она, выглядит она вот так вот, следующим образом. То есть по этой сетке двигается вот этот лоток. И, естественно, последнее, что есть, это поддон. В этот поддон вы будете наливать воду. Чем больше площадь испарения, чем больше вы заполните канавок, тем больше у вас будет влажность. В инструкции подробно описано, какая влажность и сколько нужно заполнять этих канавок рассмотрим данный инкубатор поближе значит из чего он состоит он состоит из верхней крышки сверху на ней значит встроенный авоскоп вот так вот он включается на одно яйцо то есть вы высовываете вы яйцо сверху ставите включаете он подсвечивает показывает качество яйца потом блок управления с дисплеем на нем показана температура текущая Клавиша SET, вот такая шестеренка, это значит вход в меню настроек. И клавиши стрелочки вверх-вниз, это повышение, понижение температуры, выбор функций. Итак, чтобы установить нужную вам температуру, нажимаете однократно шестеренку 38 градусов, она по умолчанию такая. И вот клавишами выбираете нужную, после чего нажимаете еще раз шестеренку, чтобы она запомнила, запомнила эту температуру. Проверяем. Вот, 38,3 установлена. И вернем к заводским до 38. И опять подтвердим. Что еще здесь можно? Здесь можно установить звуковую сигнализацию по высокой, по высокой и по низкой температуре. Для этого... Механизм переворота в данном инкубаторе реализован следующим образом. То есть в этой части находится у нас моторчик, и переворот будет срабатывать каждые 2 часа. Сверху на моторчик, на шкив мотора, одет вот такой вот переворотный пятачок с таким вот пиптиком. И этот пиптик должен, был, должен быть зацеплен с лотком переворота вот таким вот образом то есть вот здесь он должен находиться и тогда когда будет срабатывать переворот моторчик будет крутить его по кругу он будет перемещать вот таким вот образом значит наш лоточек яйца будут перекатываться с одного бока на другой, с одного на другой. Поэтому будьте внимательны когда соберете его чтобы этот пятачок был в жестком зацеплении с лотком. Вот, авоскоп работает следующим образом. Включается, сверху ложится яичко, ставится и нажимается кнопочка. Ну, для того, чтобы хорошо было видно, нужно затемнить помещение. В данном помещении светло, поэтому, в принципе, ничего не видно. Итак, мы рассмотрели с вами инкубатор hd 12 на 12 яиц автоматически с функцией авоскопа вот на одно яйцо. Если вам понравился данный инкубатор, вы его можете приобрести у нас на сайте. А актуальные цены вы найдете по ссылкам в описании к этому видео. Если видео вам понравилось, оно а ну, естественно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на наш канал, там вы найдете еще много очень интересных видео. Пока!